Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Наиболее частые причины недержания мочи следующие. Хотя бы одни роды в анамнезе, тяжелый физический труд, опухолевидные заболевания органов малого таза, посттравматические поражения или наследственная предрасположенность. Но это далеко не полный спектр той патологии, которая может вызывать в последующем стрессовое недержание мочи.